Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и Школа Боя Угай. В этом уроке мы покажем тему борьбы, которая называется вальс. Мы уже об этом говорили и уже показывали. Но это немножечко продвинутая техника. В чем сложность? Сложность в том, что ее, эту технику можно понять через вот какую-то философию. Потому что здесь диаметрально противоположно спорту. Здесь нельзя соревноваться. Здесь как раз надо слиться с противником. Это есть как философия. И уже тогда владеть противником может Ты захочешь, бросишь. Захочешь, там, не бросишь. его. Вот как бы философия. Это больше искусство. Поэтому минус в том, что не все спортсмены готовы принять, хотят принять эту технику. Спортсмены, они стоят против таких техник, Да, вот этих традиционных, там толкающие руки, там когда дедушки в парке там стоять и толкаются. Спортсмены над этим, как правило, смеяться. Ну, с другой стороны, вот эти традиционщики они насмехаются над спортсменами, потому что говорят, что спортсмены они очень жесткие, они не они грубые и только физическая сила побеждает. Тоже рух, да? Тоже руки Тоже руки Получается, что вот это внутренние стили и внешние стили, как спортсмены, они между собой ссорятся. И хорошо, что ссорятся, потому что те, кто овладеет и тем, и тем, тот станет лучше в результате спортсменов. Я считаю, что это одна сторона медали, а спорт это другая сторона медали. И когда вот соединишь, тогда ты действительно сможешь быть мастером, который действительно владеет реальной техникой, которую можно предъявить в реальной предыдущем. Итак, как мы отрабатываем эту технику? Моя задача будет его вытолкнуть за площадку, а его моя. Но не просто вытолкнуть, вот, брать силой, а стараться слушать. То есть искать, как вода, которая бежит э среди камней, она ищет легкие пути. Так и здесь. Надо стараться искать легкий путь. Итак, упражнение первое. Найти легкий путь, вытолкнуть своего противника. Он давит, ты провалился, толкнул его. А у него есть пустота, ты заполняешь. Ну вот такая философия. Поехали. Да, вот. Я слушаю максимально противника, двигаюсь. Здесь такая маленькая ремарочка. Руки, они постоянно как бы вот э, не просто касаются, да, а они вот коснулись и постоянно немножко давят. И вот руки чувствуют, видят, э, как стоит противник. Это тоже очень важно. Взял немножечко и постоянно ведешь их. Давай. Через руки я стараюсь видеть центр тяжести противника своего. Приоритет это вытолкнуть за площадку, но использовать уже можно сейчас немножечко руки. То есть где-то можно там какой-то там заловом, где-то вот за ногу э, подхватить, где-то там на голову, там, вплоть до того, что какая-то там болячка легкая. То есть можно руками уже делать какие-то вот действия активные. То есть вальс плюс работа рук. Но обязательно вальс. И минимум усилий. да, Стараемся вытекать. Вас как бы вытечь из э, приема противника. Вот где-то легко. Подхватил и бросил. Да, сразу минимум физических усилий применять. Все на то, чтобы поймать. Вайс, руки, плюс ноги. Что значит ноги? Подтягивания, подхваты, под ножки. Это все добавляем. Поехали. Но повторюсь, минимум физических усилий. Которые проводятся и поединки в, в, в обычных плечах боксерских, вот. это же упражнение только вот в них. Здесь тоже можно начать э, только просто вальс, потом э, вальс плюс руки, плюс ноги. Но мы это опускаем и сразу же делаем полный э, вальс, руки и ноги. Что важно, важно не стоять на месте, вот, как, нет, чтобы не было вот такого, вы стали на месте и пробуете бросать. Нет, здесь очень важно, чтобы когда вот э, где-то противник остановился или пробует делать вам, да, ты сразу начинаешь двигаться. Ты все, все время двигаешься, смещаешься. Это тоже очень важно. Где-то вот пробует, зайти за этим на три пошел. Да, я начинаю двигать. Я вот ухожу, или наоборот подхожу. Вот, это важно. Первая ошибка – это силовая борьба. То есть ты пытаешься с помощью физической своей силы вытолкнуть противника там, или устоять. Это первая грубая ошибка. Что надо? Надо наоборот. Когда тебя толкают, ты проваливаешься. Когда противник стоит, ты наоборот на него немножко давишь. Вторая ошибка – это стараться думать, какой ты прием будешь делать. Ничего не думаем. Все должно случаться. ище двигаешься. И вот... С помощью рук, которые постоянно давят, ноги, которые постоянно перемещают, э, приемы все случаются. То есть прием должен случаться. Э, первое, это очень хорошая разминка в начале тренировки. Второе. С помощью этой работы вы сможете увидеть очень много э, разных приемов, которые рождаются по ходу борьбы. То есть третье, это э, здесь минимально травматизм может быть допустим потому что медленно видящая работа мягкая четвертое у вас будут рождаться такие приемы которые вы раньше никогда не делали эта работа она очень хорошо подходит для э, людей которые постарше для спортсменов которые там помоложе которые немножко травмированы потому что здесь можно э, даже вот с травмированной рукой или ногой аккуратненько работать и развиваться если вам видео урок наш понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, скачивайте наше приложение, в котором детально разложена вся наша методика. И до встречи на новых уроках.